Сегодня на обзоре у нас очередной сухпайок, образца НАТО было написано на сайте, это суточный сухпайок, да. пришла вот такая вот упаковка, не знаю почему, здесь край обрезанный, буду уточнять у продавца по какой причине, сейчас посмотрим, что у нас вот внутри. Отлично. Что такое тяжелое, массивное. Так, с чего начнем? Где у нас здесь завтрак? Так. Так, так, так. Вот он, вот он завтрак. Смотрим, что у нас завтрак. Все как-то запечатано, так слабовато. Здесь у нас кофе влажные салфетки как обычно ложечка салфеточка галеты это сахар это что это соль так здесь у нас горох с мясом свинины овощами и перцем сладким сейчас я это попробую сначала. Так, в сыром виде. Не разогретом. Вернее. Ложечка такая. Так. Сейчас возьму тарелочку и посмотрим, что внутри. Пахнет нормально, в принципе. Сейчас посмотрим. Так, все выкладывать не буду, пока этого достаточно для того, чтобы посмотреть. Ну, мясо много я хочу сказать. Сейчас пробуем на вкус. Что угу. Вкусно, попробуем мягче намного, чем предыдущим предыдущем сухпэ, который я снимал до этого в прошлых видео, там увидите кому интересно там вообще дубовые были ну и мне в принципе писали, где я взял такую фигню, мне присылали просто с армии, знакомый мой родственник, вернее ну, здесь пока мне все нравится Каша вкусная, даже в холодном виде, как бы, нет ощущения какого-то жира на во рту. Так, идем дальше. Запись. Так, идем дальше. Следующий у нас обед. Здесь плотно закрыто, резать надо. Так, это пока в стороночку. Так, здесь у нас также ложечка, салфеточка, майский чай целое. Это что-то новое. Сухарики. Сухарики, армейские, пшеничные. Также сахар. Также галеты. Это у нас витаминизированный джем. Витаминная формула. Черная смородина. Видно так? Еще соль, салфетки влажные. Так, каша пшеничная с мясом говядины и овощами. Суп рисовый на мясном бульоне с мясом курицы. Очень интересно. Так, сейчас паузнем, подогреем супчик, попробуем. Так, ну что ж, подогрели мы, мы наш рисовый супик. Вот, порция получилась довольно-таки большая. Пахнет хорошо. Сейчас будем пробовать. Так, достанем такие как сухарики в принципе его не расскажу сейчас пробуем суп вот и помощники подбежали так ну что хочу сказать суп очень вкусный его много в принципе для обеда для мужчины это вообще оно меру соленый так здесь мы подогрели еще это что у нас каша пшеничная с мясом э, с мясом говядины так тоже порция это очень большая для обеда вообще ну обедом вот этим даже можно там я не знаю переесть ну, очень всего много пробуем кашу угу. какой-то непонятная послевкусие после этой каши В принципе остренькая такая какого-то такого староватого жирка ну, видимо, это все из-за мяса, которое добавляется туда. Ну, в принципе, все съедобно. Так, все отлично. Пока все нравится. Лучше, чем прошлый сухпайок, который я снимал. Так, пока это отставляем в сторону. здесь веса у нас? Так, так, так, так, так. Где-то написан вес. Веса я здесь не вижу. Ладно, искать не буду пока. Так, эту сторону пока оставляем. Единственное для меня непонятно, почему нет здесь в пакете разогревателя никакого. Есть, либо же через вот эту дырку кто-то у меня там вытянул его, либо же он будет дальше, но хотя он должен в принципе уже быть в пакете, я так думаю. Напишите в комментариях, если кто-то знает что-то хоро хорошо про эти сухпои, там, должно быть или нет в этом наборе. Идем дальше. Посмотрим, что у нас дальше. Пока это отложим в сторону. Дальше у нас опять ложечка, салфеточка, влажная салфеточка, чаек, мед натуральный, цветочный. Такой вот медок, опять галеты, и здесь у нас сухарики, там из черного хлеба у нас были, а это из белого. Я сказал черного хлеба были сухарики. Да? Да. Так, соль. Ну, в принципе, солить вообще, ну, как по мне, бессмысленно, потому что все в меру соленое, не пересоленное, не и так, здесь у нас картошка тушеная, э, с мясом курицы, овощами и капустой. Интересно. Так, смотрим. Тут у нас есть уже тарелочка подготовленная. Так, смотрим, что внутри. Так. Не получается снимать видео, как хотелось бы поэтому ролики не так часто выходят, занят домашними делами. И пока нет локаций для съемок, потому что в доме идет ремонт полным ходом. Так. Вот такая вот тушенная картошечка. Порция хорошая такая так. сейчас попробуем греть пока не буду ее попробуем ну запах капустный больше чем такой вот как мы привыкли дома там готовить как бы здесь большой такой кусок мяса смотрите курицы такой вот тут Не без этого. Пробуем. Ну, скажу честно, это не по мне. Какой-то такой кислый вкус. Ну, чувствуется здесь капуста, конечно, но ее что-то здесь не видно. Я не вижу здесь. Вот это может она. Да, вот это вот. По вкусу как борщ, только белого цвета. Вот почему-то ассоциация с борщом по вкусу. Такой кисловатый вкус. Сейчас попробуем мясо. Ну Мясо нормальное. В принципе, вроде бы, сейчас еще не, не понял. Так. Вот почему-то мясо здесь вот безвкусное какое-то вообще, ну, не соленое. Вот вообще такое травяное какое-то. А все остальное здесь вроде бы в одном пакете все лежало. Все остальное здесь такое... Мне не нравится, вот ужин, нет, я такой не ел бы, не хочу, не люблю такое. Если картошка тушеная то она должна быть, ну, как минимум не кислая какая-то, я не знаю. Ну, это мне не понравилось. И вот, вот сейчас вот, вот после вкусия у мяса у самого как будто это ну что он мне напоминает? На по-моему, мясо что-то такое. Так, Немного. Салфетки, кстати, здесь большие такие хорошие, больше как полотенце такое. Вот этот протру то, что у нас менячил. Откроем, посмотрим. сейчас мед, заварим чай и попробуем кофе. Так, есть у нас кипяточек, сейчас заварим чаек, попробуем. В принципе, я думаю, кто не пробовал майский чай, кофе сюда, это у нас сахар, так, не знаю, хватит, не хватит, ну, в общем, размешаю, кстати, ложечка не с этого сухпая, а это с другого, разогреватели мне интересно напишите в комментариях кто знает да, должно здесь идти в этом наборе какой-нибудь разогреватель так пробуем ну, чай как чай вкусный чай так следующая масса разведем кофе что натурально сейчас посмотрим так, также немного сахара сюда Насчет натурального, я сомневаюсь, кофе. Вот такое что-то, кофейный напиток по типу, как с цикорием, это да. Так, сейчас попробуем вот этот вот джем. Джем, черная смородина, вкус. Угу. Прикольный. Так, сейчас. Так как галеты у нас э, мягкие, можно, в принципе, так. чайком М -м, вообще оно после такого сытного в принципе обеда чаечек либо же кофеечек вообще класс да джем хороший Мед, как мед, в принципе, хороший мед. Шейкум. Не, вообще, огонь. Да, нормально. Идем итоги по поводу всего того, что мы попробовали. Так, по поводу завтрака. На завтрак у нас было кофе, гороховая каша с мясом. От меня лично лайк. Like. Хорошая, сытная каша гороховая, вкусная. Вот По поводу обеда суприсовый с мясом отличный вкус домашний вот на второе у нас шла каша пшеничная с говядиной ну скажу так есть можно такое на любителя остринка присутствует там в этой каше так ну по поводу супа я сказал в принципе суп мне зашел вообще нормально вот так что касается ужина ужин у нас вот это непонятно что под названием картошка тушеная картошка вкус непонятный то ли борща мне больше даже напомнил это щир русские щит с кислой капусты которые готовятся вот по вкусу такое капусты самой не видно но вкус ее присутствует и запах ее присутствует ну, для меня это и мясо. Мясо курицы, там какой-то большой кусок мяса, который не имеет ни вкуса никакого выраженного мясного. Такое послевкусие, как будто это ну искусственная какая-то хрень вообще. Ну, это лично мое мнение. Кому, если, кому зашло? Не знаю. Ну, мне не зашло. Поэтому, что касается ужина и этой картошки, а вот, я бы не ел такое так что в принципе с этим все понятно а, ну, по поводу сухпаев пишите на какой супа вы хотели бы посмотреть обзор постараюсь все сделать для этого в принципе а вот э, так что всем спасибо Пишите в комментариях обязательно, что вам не понравилось. Может, как-то какие-то пожелания как по улучшению роликов. Естественно, что я сказал, что локации сейчас у меня для съемок нет, не позволяет мне сейчас, потому что квартира э, разрушена ремонтом. Сами понимаете, что такое ремонт в обшарпанных как бы помещениях. Я снимать это не буду. На улице уже в принципе не май месяц. Тоже в принципе шумы города. Все такое. Сами понимаете. Поэтому. Как бы пишите, что нравится, что не нравится, в чем прав, в чем неправ, как говорится. А вот. Все, всем спасибо, до новых встреч, пока.